Йоу, ребята, с вами Антон Савинов. Вы попали на мой YouTube канал Play Tape Film Company, то есть что в первую очередь кино игровых фильмов Play Tape, игровое кино, Film Company, фильма студия. И сегодня способ передвижения на неделю велосипед. То есть имеется в виду, что мы сегодня будем делать обзор на магазин Яблоко, который открылся на бульваре Старшин на улице Крымской. То, что у меня лучше здесь весь на шее, это я типа воображаю себя э, как в образе Фрода из Лосиных колец. Да, когда он носил Кольцо вселастия на цепочке, но это сделано в качестве как просто аксессуара. Не волнуйтесь, это я хотя если я это я себя обожаю в роли в это как в образе Фрода из Восстания колец. Вот Фрода Бэггинса, да. И, ну короче, меньше ближе к делу, мы поехали на велосипеде делать обзор магазина Яблоко, который открылся на Старшинова под Крымской улицей. Поехали. Ну что ж, поехали мы приехали к магазину яблоко новый магазин Ой, не Заходим. через белый я зашел в магазин там где снимать было запрещено но я конечно посмотрел там, там продаются овощи фрукты мука макароны разное что в магазине яблочко магазин открывается сегодня многие Ой, но народ еще вообще как много, народ еще очень много вообще. Никогда не видел столько народу. Уважаемые покупатели, предлагаем совершить комфортные покупки в нашем универсале. Специально для вас. Колбаса «Ароматная» торговой марки «Останкино» – 179 рублей. Горошек «Зеленый» торговой марки «Практик» – 39 рублей. Майонез «Провансаль» торговой марки «Махеев» – 99 рублей. Яблоко. Магазин свежих покупок. Но веселухи здесь просто балдеж! Просто балдеж. А особенно под Новый год. Я сделал селфи, я сделал селфи, вот это. Подогайте. и все. для вас сыр сметанковый торговой марки Брасовские сыры, 319 рублей. Маслины торговой марки Валида олива, 59 рублей 90 копеек. Фарель ломтики торговой марки Своя рыбка, 139 рублей. Яблоко. Магазин свежих покупок. Еще даже автомобиль стоит. 59 рублей. Чай черный байховый торговой марки Гринфилд 69 рублей. Лимонад торговой марки Крым. 65 рублей. Яблоко. Магазин свежих покупок. Был магазин «Барбарис», потом был магазин «Корзина», и все-таки появился яблоко. Вот так. Ну, впрочем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Что вы думаете про этот магазин «Яблоко»? Как его открыли? Нормально или не очень? В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставьте комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока. Напишите в комментариях. Правда ведь красивый магазин? Или нет? Яблокович.